Присаживайся к огоньку! Здарова, мужики! Это обзоры от Mob.ua и я, Трэш. Сегодня у нас в выпуске Hearthstone! Легендарная карточная игра от компании Blizzard. Игра основана на героях вселенной Warcraft, так что придется по вкусу всем задротам, особенно любящим пошаговые карточные игры. Харстон вышла на ПК еще в 2013 так что я уже давно нарубился. Кстати, тогда нам не показалась довольно казуальной, даже как для современных Близардов. Но вот на днях я порубился и решил, что она просто создана для Андроид. После каждой победы вам будут открываться такие карты, и у каждой карты есть своя способность. Допустим, вот эта карта Провокатор. У нее три жизни и три урона. Когда вы выставляете такую карту, то противник вынужден атаковать эту карту. Каждому без исключения, в будет предоставлено обучение, где ты сам все поймешь. А я поясню немного игровой процесс для тех, кто с ним не знаком. Я покажу самое первое обучение на обычной сложности. Так, у меня открыто два героя, я выберу мага. Это первый герой, который вам будет доступен из всех. Потом вы будете открывать остальных. Да, кстати, у Близзардов забавные загрузки. Тут пишется «подготавливаем стол», бывает пишется «готовим карты» и тому подобное. В начале каждого боя нам предоставлено 4 карты. Сейчас тут монетка, так как первый ход за нами. Также одну из карт можно поменять, если она требует много кристаллов маны, а у нас в начале только один. Но это на везение. Итак, первый ход за мной, и я могу использовать ту карту, которая, сейчас, которая требует один кристалл маны. Дальше эти кристаллы будут расти, и мы сможем использовать более сильные карты. Я использую вепря, у которого есть способность рвок, то есть я хожу сразу же, а не ожидаю следующего хода. А большинство остальных карт вступает в силу после того, как походит соперник. Вот, к примеру, сейчас у соперника именно такая карта. Он нажимает «Завершить ход» и теперь хожу я. Сейчас я воспользуюсь картой Провокации, именно той, о которой я говорил. Такая карта окружается щитом. Это значит, что соперник не сможет атаковать ни вашего героя, ни другую карту, пока не уничтожит эту Кстати, еще вы должны учитывать, что если вы наносите урон противнику, вы получаете урон в ответ, равный его силе. К примеру, у этой карты сила атаки 2 единицы, а жизни 3. Атакуя его, вы получаете 2 единицы урона в ответ. То есть потеряете две единицы жизни своей карты. Сейчас я использую интересную карту боевой клич, которая поднимает оба показателя моей любой карты на один. Тем самым я поднял единицы жизни карты провокации с двух до трех. И теперь, нанеся урон сопернику, я останусь жив, при этом сохранив карту провокации, чтобы защитить своего героя. Если герой погибнет, ты проиграл. В общем, именно такими махинациями и комбинациями ты будешь идти к победе. Открывая новые карты, ты сможешь создавать свои уникальные стратегии и опробовать свои силы против реальных людей. Для чего, в принципе, игра и была создана. Hearthstone бесплатно, требует только интернет-подключения и, ни много ни 6-дюймовый девайс с 1 гигом памяти и андроидом не ниже 4.0. Игра хорошая и динамичная. Ну, не зря у нее свыше 20 миллионов поклонников.